в деревню деревня заброшенная почти уже никого в ней не осталось посредине деревни красивый пруд Информации о ней мало Но я попробую что-нибудь найти найти в брошенных домах какие-нибудь фотографии посмотрим сейчас письма почитаем вот. сегодня один деньги к сожалению нету со мной вот. ну он надеюсь скоро появится Поэтому, друзья, наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра! Вычищен основательно. заходить все висит Раньше вход был в дом, что все. Дом полностью размарадерили Телек Березка двести шестнадцать. Хм, раньше таких телевизоров я не встречал. Интересное место такое. Береги повалены. Здрасте. Приезжают, а сейчас пока. М -м, дачники, да, в основном? Да. М -м. А зимой тут дороги вам как? Чистят? Нормально? Ну, чистят, как-то в автобусе к нам. А -а -а. Так, а туда дальше еще кто-нибудь живет вообще? Так нет? нет, там приезжают, когда летом, когда вот на конейкул, а так постоянно сейчас нет. она упала. положите огурцы. Замерить все. Делить сиропом, Это, наверное, рецепты. Ну вот сами огурцы с сиропом. Уважаемые жители, Доводим до вашего сведения, что согласно постановлению администрации Липецкой области 12 августа 2014 года о мерах по защите законных прав и интересов граждан, граждан своевременной и в полном объеме плачев коммунальные услуги. Квитанции... Это что-то напоминает. Какая-то хрень типа Атарифлейна. Незаписная книжка с номерами. В общем, самых разных. Двойная зажигалка. С разноцветным пламенем, наверное, была. Доверху забиты бабами. Ого. Дом размородян. Кассеты лежит. 14 марта выборы губернатора Крки Шпак. Служить людям по закону и чести 2014 год. Какая-то видеокассета. Интересно, что-то за ней записано было. А, кажется, нашел. Крестный котец. Крестный котец 2. И еще новая шокирующая Азия. Все что, все, что вы увидите правда. С самых первых кадров мертвого обнаженного тела валяющегося на обочине дороги создатели этого шокирующего фильма не перестают поражать впечатлительного зрителя. Кровавые, совачьи бои, поединки без правил между женщинами, крайне экстремальные виды спорта, хирургические операции по перемене пола, экзотические блюда, способные вызвать приступ тошноты у цивилизованного человека, садистские ритуалы, человеческие трупы, служащие контейнерами для перевозки наркотиков. та они Россию описали, что ли? Здравствуйте, мои дорогие, мама, Му и Саша. Немного о себе. Рисунок. Это... Нурсова Людмила А у меня такой большой нос? Бабушка, бабушка, почему у тебя такой большой нос? Ого, шприц воткнут О, крестный котец первый Пустая Пустые лизы. Возвращение в адам Звучит как порнушка <клышко> Любовь по правилам импес. Киану Риз. Кто любит Киану Риза, ставим лайк. Так, украинское свидетельство о смерти. Мария Ивановна. 2003 годом. Церебральный остеосклероз третьей степени. 12.03.03.17. Какого-то года. Или 2003 17. Здравствуйте, Саша и Люда. Пишу вам письма. Очень большое. Спасибо. Спасибо. Также. Саша, я тебя не узнала, еще в очках слушаю. У нас иногда такая, как у вас, гололет ужасный. Я четыре раза упала, думаю, убьюсь. На работу хожу, но сопрялись, с уволь... увольняюсь. сет диски это что это явно не люстра я не знаю что это такое много кассет очень много кассет Ух ты. 29 сентября Хе, Катейский Катейский лежит Катейский такой в шоке почему его фотографируют надо будет фоткнуть Катейского сделать фотографию сфотографированного кота девочкой на память Ирине от Карнауховых Саши Ирины 77 год У меня одноклассник был Карнаухов Слушай, по-моему она Вот такой, друзья, получился выпуск. Немножко грустненький, потому что, в принципе, уже почти здесь никого не осталось. Дома стоят брошенные, некоторые открытые, полностью размородеренные. В некоторых еще хоть что-то сохранилось. Вот. Надеюсь, вам это все понравилось. Поэтому, что понравилось, пишем в комментариях. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал. И до новых встреч. Пока.